Итак, перейдем к нашей теме. Как подобрать ключевые слова и описание канала на YouTube. Ключевые слова и описание канала на YouTube – это одна из самых главных частей оптимизации видеоканала. Правильный подбор этих параметров не даст ударить в грязь лицом, а приведет к желаемому результату. Какие ключевые слова для YouTube будут указаны? По таким запросам зрители будут к вам приходить на канал. Представьте себя на месте пользователя, чтобы вы вбили в поиск Яндекс или Google, соответственно, вашей ниши канала. Описание и ключевые слова нужно подбирать так, чтобы пользователь получил ответ на свой вопрос. И не зря потерял время на просмотр вашего видео. Цените каждого пользователя, так как именно зрители делают вас успешными. Рассмотрим правила подбора ключевых слов для YouTube. Первое. То, что вы размещаете на канале, это называть еще по-другому контент, должно соответствовать названию видео. Второе. Нужно подобрать такие ключевые запросы, которые зритель точно вобьет в поисковую систему. Запросы можно проанализировать на сервисе подбора слов Яндекс.Вордстарт. Далее подробно рассмотрим, как делать анализ. Третье. Проанализируйте свой город, регион и область. Четвертое. Выбирайте запросы, которые связаны между собой. Пятое. Не нужно использовать ключевые слова, которые обладают высокой конкурентностью. Берите низкочастотные слова. И шестое. Это обязательно просмотрите своих конкурентов по своей тематике. Какую политику ведут они. Давайте же с вами рассмотрим, как можно проанализировать сервис подбора ключевых слов. Сейчас я перейду на страницу Яндекс.Ворстарт. Это у нас будет недвижимость п подобрать здесь вот можно выбрать по словам по регионам история запроса то есть то что вам нужно вы выбираете можно подобрать регион я оставлю по словам загружается. вот смотрите у нас выдала ключевые слова по да? а виды пер недвижимость перемидвижимость квартиры недвижимость, квартира, недвижимость. То есть, а вот у нас это все ключевые слова то есть, которые забивают люди это вот можно до да, использовать все у нас и также с здесь вот похожие запросы можно их тоже использовать то есть вы вбиваете свое ключевое слово какое, да, какое видео вы хотите записать на какую тему вы вбиваете свое ключевое слово вот таким образом мы делаем подбираем ключевые слова для канала для видеоканала для нашего и Потом уже на основе этого записываем тоже видеоролики. Эти ключевые слова тоже в видеоролики прикладываем. Далее перейдем на слайд. Если, если вы да, решили использовать этот сервис, он просто в использовании. Вам необходимо только придумать слова, по которым хотите быть в топе. да, И просто вбить их в поисковую строку сервис выдаст вам частотность этого запроса и предложит аналогично ему. Видите, да? Продвижение канала зависит еще и от других критерий. Каких именно? Да? Первое. Это важно учитывать и понимать возраст канала. С чем старше ваш канал, тем YouTube отдает предпочтение более взрослым каналам. То есть, пускай он у вас, вы раньше не заливали да, ролики, он просто у вас был создан, и ничего не было. И когда вы начнете систематично да, вот, добавлять свои видео, размещать, то это повлияет очень хорошо на продвижение. То есть я уже сказала, да. второе, это добавлять видео на канал нужно. Не один раз в месяц, а как минимум два раза в неделю. На начальном этапе да, продвижение рекомендуется аж три раза в неделю. Все это будет самое лучшее, да, играть на продвижение канала. И один из главных критериев это количество подписчиков. Тут все просто. Много, много подписчиков, много просмотров. Четвертое. Занимайтесь раскруткой бренда. Это могут быть социальные сети или форумы. То есть социальные сети идут как дополнительный трафик да, для нашего канала. То есть с помощью социальных сетей мы продвигаем наш видеоканал. И еще хотела сказать по поводу да, добавления видео на канал. Не раз в месяц добавляем, как минимум два раза в неделю. И желательно в одно и то же время. То есть у нас на канале есть отложенная публикация. Есть мы сделаем таймер там на какое время. То есть, допустим, вы выставляете свои ролики понедельник, пятница в 10.00 либо в 21.00. То есть делайте анализ, какое время ваша аудитория смотрит ваши ролики. Чтобы видео или канал на YouTube вышло на желаемой позиции, нужно хорошо поработать над, над запросами. Яндекс и потратить немало времени. И тогда у вас все обязательно получится. Дальше. Также у нас есть сервис для оптимизации Keyword Tool. Его также можно использовать да, не только Яндекс.Вордстарт, но и вот этот сервис Keyword Tool, он очень удобен и будет полезен при работе. Подобрав правильные запросы, поисковик покажет ваш канал и видео нужной аудитории. То есть сервис тоже прост. Ссылку, ссылка будет в описании под видео. Вы можете проанализировать все. Воспользовавшись Keyword Tool, вы сможете правильно подобрать ключевые слова для вашего канала и использовать их в названии видео. Google или Яндекс сможет показывать ваше видео нужной аудитории, которая действительно набрала такой запрос. И дальше мы перейдем к описанию. Зачем же нужно описание канала на YouTube? Описание канала на ютубе требуется в первую очередь для, для зрителей ютуба, для поисковых систем интернета Яндекс и Google. Пользователь, посетив ваш канал, должен понять, о чем будет видео и стоит ли его вообще смотреть. Что же писать в описании для YouTube? Как минимум в описании нужно указать информацию о себе, о себе и о канале, о своем хобби или творчестве. Пишите только полезную и нужную информацию, которая будет интересна зрителю. И не пишите большие рассказы. Достаточно будет нескольких предложений, все самое основное. Опишите всю суть канала, идею и концепцию. Как вы будете относиться к зрителям, такое же отношение будет и к вам. Правила жизни. Для того, чтобы сделать грамотное описание для ютуба, придерживайтесь некоторых правил. Расскажите, чем вы будете полезны. Для чего смотреть ваше видео. В описании в видео раскрывайте основную мысль. Грамотно продумывайте ключевые слова. Не берите их с потолка или из головы. Ну вот, пожалуй, это самые основные моменты по подбору ключевых слов и описанию вашего видеоканала. Спасибо всем за внимание. Если у вас возникают вопросы по поводу оформления канала, настройки канала, пишите их, пожалуйста, в комментариях под видео будем разбираться в следующих видео, если у вас такие вопросы возникнут. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. До новых встреч.